Добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня говорим о достаточно интересной теме. А вопросы, которые поступают, будет ли когда уже начнется кризис? Да, Максим, уже нас готовишь там в канале, да, в своих мероприятиях. Вот-вот-вот-вот-вот настанет, а он не настает. То есть все растет. Растет нефть, растет фондовые рынки, российский рынок, американский, китайский. То есть с начала 2019 года выросло абсолютно все. Беспрецедентный рост. И здесь а, ответ на вопрос, будет ли в России кризис 2019 года. А, если будет, то когда. Ну что хочется сказать первоначально. Хочется сказать такой момент, что... За мою практику, да, которую инвестиционную, я не видел ни одного человека, вернее, ну, видел, но это были единицы в рамках статистической погрешности. То есть четко предсказать дату кризиса и что будет механизмом, да, что будет спусковым крючком, достаточно сложно. То есть это игра в угадайку. И все кризисы, которые происходили, там черные понедельники, вторники, четверги, пятницы, да, то есть без разницы какой день недели будет черным, mm -hmm. то есть никто никогда не понимал, что является спусковым механизмом, да, то есть приводящим к панике, когда люди начинают распродавать активы, да, даже попадая в истерические настроения и явно теряя деньги. Когда это произойдет, еще раз, никто не знает. А... Но, опять же, нужно понимать, что коррекция не происходит одним днем. Да? То есть, есть какой-то механизм, есть что-то первопричиной являться. Откуда эта причина может пролететь, это может быть абсолютно разное. Но что всегда будет являться причиной кризиса, будет и будет ли он, да, ну, на чем я строю эти гипотезы, да, то есть, это теория экономических циклов Кондратьева, да, то есть, сторонником Рейдалли является, это понимание того, что все равно раз в 10 лет бывают краткосрочные кредитные циклы заканчиваются, они всегда заканчиваются какими-то коррекциями, то есть, я не говорю… То есть, когда мы говорим про кризис, когда мы говорим о возможности заработка, то это, во-первых, есть коррекционные движения, да, то есть, коррекционные движения, которые даже падение там, на 15-20-30% тоже можно использовать как заработок, да, то есть на этом тоже можно зарабатывать. А второе, когда мы говорим о полномасштабном кризисе 2008 года, я лично считаю, что у нас будет кризис не только 2008 года по масштабам сопоставим, а гораздо больше, гораздо сильнее. И первой причиной тому является тот факт, что сейчас в общей сложности объем кредитных денег в мировой экономике составляет 247 триллионов долларов. Задумайтесь над этой цифрой, 247 триллионов долларов объем долга, то есть объем ну, будущих, ну то есть эти деньги нужно возвращать, эти деньги нужно возвращать, причем если говорить, что это за масштаб, это в принципе три мировых ВВП, то есть три года. Все, что производит миром, да, потребуется на то, чтобы отдать этот долг. При этом я говорю о чуде сложного процента да, в понимании Эйнштейна, когда у вас копится процент на процент. То есть мы это рассматриваем в инвестиционных целях, да, для прироста капитала, чтобы денег становилось больше. Но опять же, если говорить о проценте на процент, когда у вас растет долг, у вас тоже начинают расти проценты на процент. То есть когда у вас размер долга становится очень большим, то в этом случае у вас нет возможности его элементарно обслуживать, то есть проценты растущие по этому долгу, они просто начинают вас съедать. Вот, может быть, кто-то сталкивался с такой ситуацией, да, когда но ну, просто взято было столько много кредитов, зарплата уменьшилась, и все доходы приходится отдавать только на покрытие процентов минимальных платежей. Поэтому, когда я говорю про кризис, Россия не сможет остаться в стороне от всего этого, по одной простой причине, потому что да, у нас нет долга, да, в России достаточно большие золотовалютные резервы, да, российский рубль обеспечен этими золотовалютными резервами, в этом как бы все, в принципе, более или менее нормально. Но, опять же, откуда у нас поступают основные доходы? Основные доходы в России поступают от так, то есть у нас экспортно-ориентированная экономика, и мы зависим от того, чтобы у нас покупали. Если у нас вдруг перестанут покупать нефть, вдруг перестанут покупать газ, а почему? Потому что нет потребления всех этих товаров производство, глобальная экономика замедляется, эти сырьевые товары не нужны, Россия не создает товар с высокой прибавочной стоимостью. То есть там продукция высокого передела, да, как называют это экономисты. И в конечном счете, конечно же, это отразится на нас. Да, то есть у нас доходы у государства будут меньше, меньше будет социальное обеспечение, а меньше будет покупательская способность. Она и так у нас с 2014 года не растет. И поэтому кризис как бы неизбежен, да, вопрос в том, что никто не может сказать, что будет спусковым крючком, но э, паровой котел очень сильно разогрет, давление в этом паровом котле мировой экономики чрезмерно высоко, то есть в за последние десятилетия там, в два раза вырос общий мировой долг. Беспрецедентные объемы заимствований. То есть мировые центробанки, они загнали сами в мировую экономику в угол, да, то есть они предоставляли деньги, печатая их, да, по сути, скупая все, что только можно было скупить. Но все, лимит закончен, да, то есть банки не зарабатывают, компании не зарабатывают, высшая стадия экономического выше, ну то есть заключительная стадия экономического роста, то есть периоды экономического роста. Поэтому, друзья, кризис будет, сможете смотреть на канале, я, я даю рекомендации, что в этом делать сейчас по-прежнему, да, ничего абсолютно не меняется. С клиентами это для того, чтобы подстраховаться, самое лучшее, что может быть, это иметь кэш. И вопрос, как двигаются умные деньги в период экономического кризиса я расскажу в следующем видео. Да, то есть, поэтому, если понравилось видео, обязательно ставим лайки, подписываемся, подписываемся на канал, щелкаем уведомления, чтобы получить видео, потому что следующее видео будет о том, как двигаются деньги, как двигаются большие капиталы в период кризиса, да, то есть, что, зачем, куда идет. У меня на этом все, на связи был Максим Петров, до свидания вам и удачи.